Всем привет! Вы смотрите Сэпиан Channel. Вы на верном пути. Относительно недавно у меня случилась проблема, с которой наверняка сталкивались многие из вас. Это царапины на экране смартфона. Старый лайфхак хочу поведать тебе. Он так прост, что каждый юнец справится с ним. Собственно, кладем пациента на каратонный стол, Берем нехитрый инструмент и медицинский препарат. Как вы видели, это обычная зубная паста, причем не самая дорогая, это не важно. Собственно приступим к операции. Нам нужно немного намазюкать пасты на дисплей. Вот, сделали и нехитрые движения начинаем размазывать по дисплею пасты. совет на будущее когда будете так мазать старайтесь чтобы паста не попала на динамик ибо он будет в дальнейшем плохо работать либо можете его просто заклеить почку ну собственно вот мы намазали телефон пастой и берем ушную обычную ушную палочку и начинаем делать вот такие вот движения Это делается для того, чтобы получше втереть пасту в те самые царапины. Пасту мы довольно долго втеряли. Теперь берем обычную салфетку, складываем ее в несколько слоев и нам нужно убрать ее. Ну, я ч ⁇ хоть и не досконально, но уже сразу видно, что стало меньше, намного меньше царапин. Как всегда, ничего сложного. интересующего, тебя вопросы задавай в комментариях под видео. Ставь палец вверх и, конечно же, подписывайся на канал. А что ты тут делаешь? О, погнали. Урок ну, записываю. Без меня? В общем, подписывайся.